МСТ Company на связи и мы продолжаем цикл небольших видеороликов о том, как правильно заменить ролик бумаги в посттерминальном оборудовании. Сегодня мы поговорим о новом посттерминале от российской компании Ярус, модель М 2100 Для того, чтобы поменять ролик бумаги в данном посттерминале, вам необходимо открыть крышку чекового принтера, потянув вверх за специальную клавишу и затем извлечь втулку от использованного ролика бумаги. В данном посттерминале используется термолента шириной 57 мм и внешним термочувствительным слоем. Проверить с какой стороны термочувствительный слой очень легко. Достаточно провести черту каким-либо предметом, например монетой. На термочувствительном слое останется след. Далее нам необходимо вставить ролик бумаги в посттерминал. Обратите внимание, что ролик бумаги вставляется термочувствительным слоем наружу. После того как мы установили ролик, нам остается лишь закрыть крышку и оторвать излишки ленты. Наш терминал готов для использования. Спасибо за внимание. Заходите на наш сайт shop.mstdiffiscompany.ru. У нас всегда в наличии огромный выбор бумаги для посттерминалов.